Привет. Халл-тила. Hello. This is the lesson of Russian with Reza from Siberia. Да, правильна. И сейчас, now, the of the day. Хорошо. И сколько ехать в Москву? Сколько ехать в Москву? Да. Один день на машине или на поезде? Хорошо. И сколько ехать в Сургут? Недалеко. Да. Девятьсот восемьдесят километров. Ноль. Хорошо. И сколько ехать в Катеринбург? Два часа. На машине. Да. Один, три, девять. Сколько ехать в Том? Это не Том, Резенжан. И что это? <laughs> Тюмень. Тюмень. Это Тюмень. Один, 8, шесть. Хорошо. И... The last one. Хорошо. И сколько ехать? В Амстердам. В Амстердам далеко. Да, да, очень далеко. Хорошо. Четыре, три, один, пять. Четыре тысячи триста пятнадцать километров. Правильно. Хорошо. Пока-пока.